21 июля 2019 года, сегодня Манас и Квиорт. Сегодняшний день несет достаточно много напряжения, особенно это касается любителей покопаться в себе. Возможно, вы сегодня, наконец, откопаете то, что мешает вам жить, и с легкостью это устраните. Стоит быть крайне внимательными по отношению к себе и в коллективе тоже. Сегодня будут преобладать энергии, способные что-то разрушить, причем быстро. Поэтому лучше ничего такого серьезного не предпринимать, а просто спокойно провести этот день дома, ну, если есть, конечно, такая возможность. Сегодня не стоит ждать быстрого результата от каких-то своих действий, может обернуться прахом, сгореть, возможно срыв планов, принятие неверных решений. Могут быть конфликты между партнерами из-за э, сочетания двух огненных рун – Будьте максимально осторожны и предельно внимательны, и день пройдет вполне спокойно. Старайтесь меньше высказываться и держите эмоции под контролем. Это будет гарантией того, что вы не побрежьте из-за всякой ерунды. Как обычно, рекомендую думать и рассуждать только в позитиве. Хотя этот день больше подходит для устранения чего-то негативного, чем для создания чего-то нового. Используйте это свойство себе на пользу. Желаю вам прожить этот день максимально продуктивно, несмотря ни на какие предсказания. До встречи в следующем дне. Буду рада вашим мыслям по этому поводу. Пишите комментарии, ставьте лайки. Это меня всегда радует. Я с удовольствием читаю все, что вы мне пишете. Не всегда отвечаю, но всегда все читаю. До встречи в следующем дне.